У кого? У меня. Не джудо читай, а дзюдо, ебать. Ну он как бы так и... Ну джудо это типа на английском, а дзюдо типа это на русском говорится. А, дзюдо? Ясно. Иска дзюдо спрашивает. Бля, листов нету. Дурочка убил, он всегда в кусах сидит С болота поднялся, и по был. центру Ну да <звы> <звы> Пиздец, тут ну, чё ты не умираешь? Ты чего? Оникс уже взял? 5 хп осталось, спасибо Бля, я в тебя всю обойму запихал, какую хуй вот это? Одного патрона, может по ногам стрелять Вообще бред, блять. голову целься Все челики отъезжают, блять, с четырех пуль, нахуй В тебя, блядь, двадцать пуль и тебе поебать Не, ты пуль, блядь, блядь его... ну так это, блядь, такое Брец, просто короче. я мансую просто, ты могла попасть в ночь На С Ну так в этом да, и делаю Или да. А, или... На ну, С короче, кто-то сидит и палит короче Эту сторону Они а, СБ унесли Бата появилась Са вроде На С бата Рандомщик блять. На, 2 Надо обходить тогда. Не обязательно <связок> Олег... <связок> Олег, Олег Самара, 163 рус. Сразу видно гений, блять. А он со снайперкой сидит только это. <связок> гений Самара. ебаный, блядь. Не у него герант байт, он чисто. На цене Стабильно. кладбище сейчас что, Б что ли получается? я тебе <сёк> <конечно, заебал>, <сёк> я так и думал, что это ты я заебался, ты вступил на контроле, <сёк> что я никогда идти не могу ну, да. я, бля, все птички потратил пока и итоги какой-то были <сёк> ну, <сёк> <сёк> да, да, да <сёк> я <сёк> заметил, <сёк> мне оси знали. Б взяли, Б взяли. Он запас его крадут. Он там внутри был, в домике. Где-то возле установки сидит. Ты хорош. Тихо, тихо, тихо, хватит. Ребят. Кажется, да, Фомас не пойдет. Нулячков до сих пор будет, за 5 минут. Ну, да, больше я никого не вижу. Труву, труве, сил бэтари. Я по-русски муж говорит. А я думал ты там иностранец. как с ник правильно читается. Коператор не прочитал. Прово. Окей. Okay. А? меня? Нет. А, ты туда хорошо? На С второй этаж на церкви. На Б появилась, Крис. А, на, C, на C Наши, С, на С появилась. С батарея, С батарея его унесел. Лево на холмике где-то сидит, а все убили его. Еще разыграться слегка. Да, это карта такая, надо знать, откуда могут ебашить Не, Я, ну, эту карту я жир для меня это карта самая вообще, помойка, которая вообще... Не знаю. Ну, я ну, да. знаю ее, но где кто-то сидит, там не будет, бата. Уже было. Давай. Батарея у меня. Ну, все, батарея у меня. Я сам тут играю. По центру нет, к вам беру. Я даже не пытаюсь искать. Финну. То есть от позиции к позиции играю. И еще один там, короче, у них кто-то на С сидит на, на хламе, короче. Блин, надо было тебя на убивать. На церковь пришли двое. На церковь пришли двое. Меня не слышал? Я тебя слышал. Там ты -то дело. Я тебя услышал. А, а потом увидел Челика. Ну, точнее, параллельно как бы и тебя услышал, и Челика увидел. Я на автомате на начал в него стрелять. Вот церковь идёт вдоль Сразу меня тут и поймал. Запустил. А вообще, я думал, что ты где-то за сараем сидишь, ты на не видел. ну no, я так и думал, что ты меня не Через... через горевший дом бежит. Я тупанул, просто раскрыл свою позицию. Походу, это бы Он там бегал. Ой, петух ебаный, блядь. Мусор, блядь, ебаный, за смоком сидит. Сын, блядя, на пасеке. Да, это было Б. Нанесли они уже. Сын, Я льва не вижу тут, вообще-то. Скоро. там джармен кэл или как то его, ну, такой же ДЛПФ mm -hmm. сидит все время крысит где-то мусор ебаный за синей тачкой он вот бы в играх не было там всяких антимат фильтров нахуй хуесосил бы всех этих пидоров перед баттами, по центру где-то ты можешь, да, Фильм. Фильм. Фильм. Да, ты, ты можешь отключить фильтр? Малфой Так ты ж можешь отключить фильтр. Не, да. я имею в виду что банит э, чат за мат. Не знаю, а. сколько писал. Через болото вылазит с правого центра. Ну, да. Вылез уже. Я ему написал, блядь, он ведь пожалуется и забанит. А мне еще да, да, да, разу не разум. Да? Нам на. Ты выражаешься на просто... Выражаюсь, но я знаю, кому можно. Не есть конченые, я а кому лучше написать. Все подтягивай, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, он сзади все, проходит Блядь, блядь. А, это ты? Я тебя вообще случайно увидел. Это Питер, ты, ты понял. Блять, тут еще один сидит, да, Понял, что тут Самара его сил не я. убивает. Он там уже убил человек М -м. 10, ты, бляда, Это же легендарный вот, Самара 163 рус. Ты чего не, не знаешь? Алексамара, что никто такие убиты а или че? Он человек 10 уже убил. У ну, него 370 ела, что ты хочешь. Конечно. Двое на отсюда бегут, Трувер. Да. Хорош, еще один на улице. Да, Вот это, конечно, жесть какая-то. Просто сидит. Ребята, батареи у меня! Прикройте! Я да убейте его справа от базы, еще. прямо от дома. дома. Ебать мы сосем 1-5, пиздец. Зато у вас прикройте. большой кран. Прикройте! Батареи у меня! Ну да. Да у нас никто даже инфу не дает. Ребята! Батарея у меня! Прикройте! Вы как Бату не можете с базы задавать. Я уже человек 10 убил, тупо Бату как-то. Который... Сука, Прикройте! Батарея у меня! Прикройте! Батарея у меня! Ты там двое идем Остановись возле стенки. Один возле остановки, один по стенке ползет. Поните, народ. Сейчас Ребята, батарея у меня! Прикройте! Стоп, блядь, я даже не вижу где он он он пусть... Вышел пацан, Я в шоке, блять, у вас на базе, базе сидит. Там реснулся на базе. Нет, где? Удов. О, 4-4, неплохо. Был 1-5, блядь. Через забегу. Помогайте, Рокерам. Тут есть, да, есть, не нет. Ох, okay. как. По центру Я поднимается. Прочем. Разлакалас. Да, вас просто батус, спиздили, никто даже не пытал, пытался их защитить. А я только появился и Да туда. нет, е спиздили еще, еще минуту назад, блядь. Я тебя просто отрел, тупой даже никто не пытался. <реклама> да не я да я просто не угадал Блять, как тебе фартит. Вс, да, блядь. На обрыве там челик. А вы со своих аккаунтов играете? Конечно. На крыше церкви, Само... на крыше церкви ставят С... там А, вот слева Блядь Мыш... Блин, ты вот так долго, Мыш... это... Мышка жида, титька, блядь Ты что, не мог по звуку, я там секунды две пытался, я думал ты его убьешь его, а он сидел так, в кусту, блять, так, блядь, так. так ждал, я ж, пока я пока. Я, ж, я ж, не знаю где ты ты ж не подсвечиваешься на карте ну он там у тебя подсвечивается, ты ж понимаешь, он по кому-то стреляет nah. по -ком я ж не знаю смысл? по кому он стреляет, я а ж на карте он в кусик, понял, сел короче, сидит до того mm -hmm. я, ну, двоих, да, я, ждал, я двоих ваших ёбнул и он меня потом убил блядь. так вот именно, а видишь что ты сидишь, я думаю ты его убьешь на базу, на базу Тупо заходит не стреляю, потому что не видел кеш на карту не смотрел. На базу за прям заходит снизу, с болота. А так не слышно, что в десяти метрах от тебя стреляют. Такой в десяти, у в сидит. Ну, нет, там не совсем в опоре было. На крыше у нас Там метр в десять был. С болота чисто. Можно дойти к ним. Идут уже. Под церковь сидят. Да, конечно, далеко метр десять. Ну, поверено. А вы там да. вместе на пасеке были, я видел. Ну, он был выше, а я был ниже сзади база у нас там бед бед бед бед 10, опять по стенке станция центр перебатами блять сын шлюхи ебаный слева двое я украду. Нажал аптечку, когда ты на нем Пиздец. У нас прям на этой наточке. Я также на тебя высадил И это. У меня патроны закончились в этот момент. Так что нас один-один. Я тебе еще закрылся, правда, уже несколько раз. Зачем? Ну то, что ты меня крысил. А тоже ну, так, ты же хорошо стреляешь Надо же как-то На крыше нашего респа Не, ну играть и стрелять это две разные вещи На базе На пружинке походу пожел я не могу столько командовать играть <связи> Они ничего не делают абсолютно Я бегу вместе со своими И в меня в бок кто-то убивает Из-за туши. Что... что это такое вообще? У нас команда, конечно, помойная, блять. Да, это у меня помойная, это даже представляешь. У меня 5 человек, блядь, по 10 Хотя бы по 150 хотя бы. Не в этом дело. У нас, короче, сейчас у вас на базе находится, сейчас Заходят И они там находятся уже. Так-то. Если он сейчас не вытащит, это. просто из нашего пиздам. О, вытащили. Ребята, я только одну успел. Успели. Я, я, я, я это там это, я там это отпиздил чериков, которые хотели батарею донести. Несколько твоя? человек отпиздил. А в том дело, что у нас. Так, чё, вы опять против меня, блядь? Я не говорю, пират, тебе всегда, блядь, нормальная команда. Блядь. Просто да, всегда. Прошлые игры. Если ты играешь против меня, у тебя, у тебя всегда. Блядь, лучше Все все топчики все у тебя, блядь. Где? Да я. при чем тут вообще топчики? Главное, как человек думает. Главное, вы... это, ты понять. То, что ты охуенно стреляешь, это так, это си ситуативно. Ну, разъебал ты, ты же не буду проеба воевать. Что... Я вообще-то капку выиграл. Я говорю в целом. Ну, для тебя чисто главная стрельба, я считаю, нет. Стрельба должна быть вот такая, как вот у Максима, у да, да, да, да. Когда ты просто можешь вообще хуйно все ложить и просто всех разъебать. Если я у тебя такой так слег... Да, конечно, быть. Я не видел у тебя что-то КД-3-4, невай. У меня охуительная когда было. Mm -hmm. Будешь играть каждый раз КД-3-4, я тебе скажу, да, а так нет. Так что вообще я не выхожу и все, у меня нет шансов навестись. Ты просто мне так раз хоть что-то. так не шансов. Я, я с тобой стрелки один раз лицо в лицо, так что не пизди, играть. Да, Все да, остальное да, ты да, так хочешь. Не видел его. И вынул батарею. Ну, то есть не вынул батарею, вынули другие, а я. Ну, короче, И еще, еще... Я, я не дал их обратно. Не следишь, о чем разговор. По Тиммейтов, тим а ты мне потом начал, что ты охуенно сыграл. Я говорю, если команда играет за тебя, ты хорошо мой. Если нет, то ты хуево играешь. Блять, все будут хуево играть, если у них команда говно, а ты реж... играешь в каком-то режиме команду. Не знаю, максимум это не мешает, он из хуевой команды тащит. Максимум, максимум. очень хорошо умеет. Ну Конечно. вот, я же говорю, вот, только при таких условиях стрельба решает. При остальных это так. Ты там, ну, играешь ты за двоих и все. А еще шесть человек. Ты же не играешь там два надваивать. И благодаря мне мы донесли две батареи на базу. Команда, и, на самом деле, и, говно была. Да, благодаря и, просто такой но... команде моей. На у меня челики. вообще, считаю батареи не таскали. Там, блядь, к концу игры, вот я тебя открыл таб. В конце игры у меня Короче, было спорить, 5, понимаю, челиков, 5 челиков, 5 100 очков. А, команда была хорошо. хуёвая, Один хуевый человек может сыграть лучше, чем тот, кто охуенно стреляет, если он головой головой. Никто не сыграл, понимаешь, у меня? Никто не сыграл. Мы всю карту, считай, вдвоем с челиком делали. Кто у меня там был со мной тоже на первых местах, я с тобой согласен, но опять же ты меня не слушаешь, благодаря чему? Потому что моя команда была я Как ты, ты можешь понять, я тебе это объяснят, я так ск сквозь ушей как будто бы появился. Так моя была Потому еще. Беку сапортили хорошо. Что мне, ну, блядь, саппортил, я пошел и играл, нахуй, в саппортили. Да, такое, если вы победили, значит. Значит, кто-то саппортил. Ну конечно, один и посетим. Просто кто-то пришел к вам на базу и вынул две батареи. Вот и все. Идем. У этого и уже это и, это, и это как Шли раз, вон. скорее всего, был челик, который был вот со мной на первых пиздах. Можно даже пересмотреть. Боже, как то рандомишь, пиздец. Ну это ФАМАС, блядь. У меня всегда он блять. хотя помню, когда я первый раз взял, когда он только появился. Он раз вообще был в шоке, блядь, что он просто в голову залетал, блядь. Потому что он, я живу, что я не задерживаю. Ну, мне тяжело контролировать. И. Мне прицел летит, постоянно ну, ну ты сейчас типа, шаул, да? Сейчас я просто не... Она ж... и оружие еще не пробивает вообще ничего, поэтому... А нервно пробивает или жесть только. материалов на пробитие брони не влияет. Не, ну когда я же ушёл ну, чуть заулки Ну блядь, решать А надо ты там говоришь, каждую катку 3-4 КД Вот, 3-4 КД Не каждую, но все равно За налонками я видел, как ты можешь 5. 15 килограм. Я, а потом... я видел, как Пошел. ты можешь тащить, а потом 10 киллов в квадрат, ни одного килла не сделайте. Ведь... Ты я про такой, турнир тоже... что ли? Ты про турнир? Или ч? Не важно. Говорит о том, что о стиле играют, что ты не можешь так. Не, такого почти что? не бывает. Потому что тебя могут контролить, а ты будешь идти, идти и думать, что ну вот сейчас получится, но ну, вот сейчас, ну вот в этот раз должно ебать. не будешь менять свою тактику. Будешь ты подумать, ну вот сейчас должно. Ну, ну экрана слипона ждал. помнишь, пиратка, блядь, разъёбанная. Привет. Да исследований, помнишь видео? Mm -mm. Я, я еще говорю, что буду дрочить на твою игру. Чего А? Я не знаю даже о чем я ты. Еще знаешь, пом... я... я еще помню... Я помню, что сказал, что... Я ещё помню, что я сказал, что буду потеть. Нет, не помню. Что ты забыл эту игру, я да на ладно, я, я на C сидел, я на C сидел, тебе бездыпчат, накидал. Не помню. хотя могу видос кинуть. Освежишь память. Блять. Там две мочалки. Пират С берет. убить его. Он прям на точке сидит. стреляет Стреляй сюда. что надо, если сзади, блядь, 18 играет, поливает, блядь. По 10-15. Блядь. Был ебан, блядь. Просто патроны закончились, я такой-то не человека А Б Через НС стреляет Бля, ёбаный мусор 4.17 убивает спину Справа, Дубок Хватит цель, целя. Я думаю, тебе Дима надо прекращать с этой хуйней бегать это в сети. Ты что-то так быстро отваливаешься от них. Именно в этом бронежилет. Да вообще ты прям выскакаешь и летишь сразу. Ведь. Блядь, ну я ухожу в сторону, а ты уходишь в в сторону. Ты лучше в хранители, наверное, играю. реально бестолковый сет. Если а им не идеальный. Боже, блять. Ну что у тебя за страты, честные, блядь. Ну, ну, а Про просто куда-то а стреляешь там, в железо, блядь, и в меня попадаешь. Пиздец, нахуй. Что, блядь. Горится ты кончится. это у меня, у меня один АФК вообще, ебать, игрок, понимаешь, мне, у нас мне, блядь, блядь двух пуль в рожке не хватило, и мне ёбаный Шашкан 5-20 убил. У блять два фрага уже на мне нахуй подряд, блядь. бану мусору постоянно везет. Я на последнем месте. 170 я тебя на последнем месте, это что? У, у тебя на последнем месте, ты понимаешь? даже ебнут, поиска. У тебя потеет, и мать. У, у меня во-первых. мне два человека два. не играют. Лав ну, это почему а... славго 12 фрагов наставлял? О, на я тебе говорю, ба, да, В смысле, Там на баттере сейчас. Вот, он ушел он Не играет. Он что Какой АФК? Значит, вылетел. У тебя же шкаф один руиник, все. Ну да, да. Блять, у меня включились, блять, по три патрона. Блять, я вс ⁇ Еще одна вот. Можно да. да, мы с тобой ни разу не переселиваем. Ты постоянно в лазер, что я постоянно в Лицо ты не может. Да, мы ни разу с тобой что-то не снимали, что это так что не пистень А, нет, ты меня один раз убил, когда ты крысил в автобусе, ты то шар разлетел. Короче. Ты меня один раз съел с тобой спорить я, я знаю другое что ты будешь за меня ты отыграешь как долбоеб а ты будешь тащить кто реально кто понимаешь и меня это бесит то что ты сейчас типа выебаешься но ведь только когда играешь меня, -то... Бля, сливаешься Вот и блять пошел а -а -а. тут блять водички попить пошёл кто решил там еще какую-то хуйню, блядь, взять. А давай-ка подвесить, а давай-ка я с инсу поменяю нахуй. Я что, не знаю, как ты, блядь, делаешь. Мне это больше весит, ебать Ну что за меня, -то? Дурака, Турака. Ты, блядь, свырнулся. Мне нужны тиммейты, которые тыщить могут. А они не и ебать. Тебя вон титька, на чём бежит тебя? У меня сейчас. претензий к нему нет, евать. Вдвоём мы не можем всю игру сделать. Потому, Потому что, что я и один сделаю игру. Но сейчас ты попадёшься, и ты будешь как долбовик играть. А ну давай. Ты давай, есть, давай. почему проверим, ты так... давай проверим. А я видел, я один раз проверил базу, я, я буду даже рад, если я попаду за тебя. Один раз проверил, евать, и пожалел я лучше тебя в полтора раза сыграл, а ты мне потом минут 30 э, претензий предъявил. Ну ты ж что ты типа охуенно стреляешь. Сейчас, сейчас охуенно стреляю, кстати, да.